Здравствуйте, уважаемые, уважаемые коллеги. Для меня большая честь выступать перед вами с докладом под названием Мобильности студентов в Китае. Хочу начать с первой ситуации с учебой за границей. анализ при, причин выбора общения за границей, посредстве укрепления культурного взаимодействия между разными народами, сила экономики и духовной культуры Китая возрастает день от дня. И все большее количество китайских семей рационально и целенаправленно выбирают обучение за границей. И учеба в другой стране становится обязательно направленным направлением развития китайского образования. Согласно статистике китайского сайта, посвященного обучению за рубежом, Ключевым фактором при выборе обучения за границей стали расширение кругозор, накопление опыта, желание лучших лучшие условия для учебы. При, при этом количество студентов, выбравших расширение кругозор и накопление опыта составляет 63%, а процент тех, кто желает лучших условий для учебы 67%? Второй пункт. Анализ желаемых для обучения стран. Несмотря на ежегодное увеличение количества китайских учащихся, обучающихся за рубежом, учащиеся и их родители по-прежнему отдают предпочтение известным и привычным для обучения странам. Например, США, Великобритания, Австралия. Наряду с этим Канада, Голландия, Корея, Сингапур и Россия тоже постепенно попадают под внимание китайской учащихся. Помимо вышеперечисленных стран, такие страны, как Голландия, Ирландия, Италия, Испания – Аргентина, а также страны Юго-Восточной Азии также привлекает немало учащихся по зарубежным странам, немало китайских студентов. Таким образом, распределение китайских учащихся по зарубежным странам в целом представлено структурной высокой концентрации и широкой распространенности». Третий пункт. Анализ желаемых специальности. Учащиеся за рубежом проявляют достаточно гибкости и разнообразие выбора выборах специальности. Большинство учащихся выбирают специальности, связанные с предыдущим образованием или специальностью, популярные в своей стране, например финансовые дела, бухгалтерия, управление экономикой и так далее. Согласно статистике сайта по трудоустройству, среди опрошенных учащихся 17% специализируются на инженерном деле и прикладных технологиях. Около 50% выбирают экономическое управление и финансовые дело. 6% выбирают гуманитарные науки и... Средства массовой коммуникации. Четвертый пункт. Анализ уровня зарубежного образования. По мере увеличения социального диапазона за рубежом возраст, возрастные рамки учащихся также день от дня расширяются. За последние годы количество школьников и бакалавров, уезжающих учиться за границу, непрерывно увеличивается. Происходит все больше диверсификация уровней образования желающих обучаться за рубежом. Согласно отчету по динамике обучения за границей, количество учеников старше школы среди учащихся за рубежом составляет 38%, бакалавров 51% и магистров 15%. Мы сейчас посмотрим э, ситуацию учебы в, в России. Во-первых, анализ вот, распределения зарубежных э, городов для общения, обобщив данные от посольства Китая в России, организации студентов иностранцев, и опубликованные в России данные мы пришли к выводу, что в данный момент в России обучается около 40. 40 тысяч китайских студентов. Среди них до 50, э, до 50 и э, до 60% распределены среди Москвы, Санкт-Петербурга и других средних и крупных городов, а также примыкающих к ним районах. Кроме того... За последние годы возросло количество китайских студентов, обучающихся в небольших городах Дальнего, Дальнего Восточного района, Центральной и Западной России, например, в Казани, Нижней Новгороде и так далее. Во-вторых, анализ профессиональной направленности – как раз на статистике сайта зарубежного раздела жемиль китайские учащиеся в России выбирают те же специальности, что в США и Европе. В основном это финансовое отдел, локоделия и управление. Специальности связаны с русским языком, составляет большой процент это свидетельствует о сохранении современного общества с пониманием развития китая как в первую очередь как экономического развития в третьих анализ уровней зарубежного образования в последние годы количество желающих общаться в богородяце э, удвоилось, а рост количества выборов общения в магистратуре, наоборот, замедлился. По этой причине в Китае новой тенденция в образе заграничного обучения стала омоложение учащихся. Согласно статистике отдела образования, Покорабров, обучающихся в России, составляет 45%, магистров – 35%, докторантов – 20%. Четвертый. Анализ преимуществ и недостатков обучения в России в качестве студента-иностранца. Преимущества обучения в России таковы – Первое. Несложно поступить на учебу. Для поступления на подготовительные курсы в любой вуз страны необходимо предоставить лишь свидетельство об окончании учебного заведения. После окончания курсов и успешной сдачи экзаменов можно поступить в погоров-акт по специальности. Второй. Стоимость обучения более выгодна, чем в США, чем в Европе и США. Это является одним из решающих факторов для родителей при выборе обучения в России. Третий. Большое количество всемирного известных университетов, например, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, МГУМО и так далее. Анализ вот, недостатка обучения в, в России. Во-первых, это э, вопрос личной безопасности. Вопрос личной безопасности всегда волновал желающих общаться в России. В последние два года проблемы с общественным порядком, сравнительно высокий уровень преступности, усугубление террористической опасности способствовали падению привлекательности России для выезда на учеб. Во-вторых, языковая сложность. Русский язык является одним из самых сложных для изучения языков в мире часто встречается случай невозможного эффективного овладения специальностью по причине языковой некомпетентности. В отличие от английского языка, который широко распространен, интеграции русского языка в мировое сообщество пока не велика. В-третьих, недостатки внешних среды. Условия для проживания и обучения в России не так комфортны по сравнению с условиями в США и европейских странах. Климат относительно холодный. Все эти вопросы учащиеся вынуждены принимать во внимание. Но В следующем а мы про, проанализируем преимущества и недостатки обучения в средних в мелких годах. В России, например, в города в городе Газань. Преимущества общения в Газань. Первое – расходы на обучение и проживание более выгодные, чем в Москве, Санкт-Петербурге и районах. Второе – сравнительно маленький процент иностранцев, что позволяет создать хорошую языковую среду для общения. Третье, ситуация с общественным порядком более стабильная, чем в таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, есть гарантия личной безопасности и студентов. Четвертый. В Казани находятся известные по всей России вузы – Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет, Казанская консерватория и так далее. Эти учебные заведения занимают видное место в мировом рейтинге вузов. Один из недостатков обучения в Казани является первое. Несмотря на наличие в Казани в таких вузов, так как КПУ, ВУ, КНИДУ и так далее. Количество мест в них ограничено. Выбор специальности заметно меньше, чем в вузах Москвы и Петербурга. В особенности э, ощущается нехватка вузов медицинской и художественной направленности. Второй. Континентальное расположение, Казани и слабый уровень экономического развития определяют сложности при устройстве на работу и невысокий уровень зарплаты. Несмотря на то, что известность э, Казани выросла за последние годы, но все же еще не достигла уровня Москвы и Санкт-Петербурга. По конкурентной способности Казань еще уступает другим мегаполисам. Четвертое. Транспортная инфраструктура Развикослава. Отсутствует прямой прямое сообщение с Китаем про развито сообщение с, с другими городами. Ну, теперь несколько рекомендаций касательно привлекательных студентов к КФУ. Во-первых, следует наладить сотрудничество в области образования со школами и вузами ООО, городов 3 и 4 линии Китая, например, провинции Уна. Хайна и так далее, для повышения узнаваемости КФУ. Во-вторых, по мере возможности учредить стипендию для студентов-иностранцев, для повышения привлекательности среди зарубежных учащихся. В-третьих, можно наладить сотрудничество с местными предприятиями, ведущими экономическую деятельность для предоставления иностранным студентам возможность практиковаться и получить опыт работы. Несмотря на то, что обучение в России пока не столь популярно, как обучение в США и Европе, но по мере укрепления связи между Китаем и Россией, взаимоотношения двух стран становятся все более теплыми, и российские вузы активно проводят мероприятия по привлечению китайских студентов. В будущем взаимоотношения Китая и России в области образования за рубежом вернуться в статью медового месяца, и Россия станет центром притяжения китайских учащихся. Спасибо за внимание.